Да, на самом деле я не буду рассказывать о самом стандарте, а опять-таки с точки зрения практикующих компаний, которые внедряют стандарт, покажу некие такие скрытые возможности, где можно получить информацию об этом стандарте и практике внедрения, то есть какие-то более практичные вещи, скажу. Наша компания, да, действительно занимается вопросами внедрения этих передовых методик на компанию. Я думаю, что многие знают ее, занимаются этим уже достаточно давно. Действительно, у нас есть сертификат. Опять-таки, он показывает наш сказать, статус в области этого стандарта. Компания BSI, которая является разработчиком этого стандарта, она сертифицирует компании, которые так или иначе в этом бизнесе предоставляют услуги. У нас есть свой номер, то есть можно его даже проверить. О чем хотелось поговорить? Ну, во-первых, давно уже у нас такая наблюдается тенденция, что управление, именно менеджмент, постепенно в России выделяется отдельные направления. Опять-таки не как крутить гайки, а как построить сам процесс управления. Очень много, ну, много документов от эшелевых у нас непосредственно связано с ремонтами. И как раз одна из тем, это как перейти от понятия «ремонт» в ТАИР к некой такой современной практике управления активами. В 2014 году вышел стандарт на базе ПАС предыдущих документов. Он позволяет, собственно, почитать требования, к организации в области управления активами. Но сегодня я буду говорить не об этом стандарте, а о приложениях. Я не знаю, если вы не в курсе, опять-таки, приоткрою некую тайну. Есть тем же институтом управления активами разработаны руководства по внедрению, гайдлайны к этому стандарту, которые написаны более понятным языком, более прикладные. И, скажем так, профессиональные консультанты, они в том числе опираются на такие документы. Мы любим там противопоставлять управление активами. Это не ТАИР, это не что другое. Поэтому одна из тем будет, что же такое тайры управление активами. Ну и самое главное, я думаю, зачем нужна сама по себе сертификация. Опять-таки, поскольку есть практический опыт, я сказать, расскажу, зачем была нужна сертификация нашим клиентам. Базовый этап внедрения, если вы задумываетесь об этой процедуре, сейчас буквально там поговорим через минуту. Ну и требования последние. Как эти требования стандарта поддерживаются ям системами, которые являются Инфорс. Ну, первый такой практический вопрос. Во-первых, сам стандарт действительно это серия документов, это требования руководства по внедрению, такие краткие. Он на английском языке, есть переведенная там, версия ГОСТ, но мы, если говорим о международном сертификате, то мы ориентируемся именно на англоязычную версию. Здесь подчеркнута основа этого документа, этого определения управления активами. Это рискоориентированный процесс, в котором цели организации транслируются мероприятии по активам. Опять-таки, если вы только начинаете свой там, путь, здесь слово «таир» и «ремонты» не упоминается ни один раз. То есть понять, где же ремонты, требует, соответственно, определенное прочтение этого стандарта. Второе, ну, следующий момент, это «шаги внедрения». Сам процесс внедрения – это ваше решение, то есть вы решаете, что ваша организация решила пройти вот этот вот путь. Первое, что мы рекомендуем, ну как обычно в проектах – цель внедрения. То есть добиться от ваших руководителей, акционеров ясного, четкого определения, зачем нужна вам эта процедура. Первый индикатор, что вы это идете правильным путем – это разработка политики. Не той технической политики, которая есть у вас, может быть, у главного инженера, а политики в области управления активами. Документ, который описывает требования акционеров, владельцев компании и их видение, как они ваши системы управления активами видят в своей системе управления компанией. Далее стандартные процедуры ⁇ это бизнес-процессы. Все стандарты и собственные, они построены на понятии там, процессный подход. То есть вы должны понимать, что эти процессы надо выстроить. Документы. Ну и последний шаг ⁇ автоматизация. Мы понимаем, что управление активами – это управление сотнями тысяч единиц оборудования, там, сотнями тысяч позиций, запчастей, графики ремонтов. Они в Excel, ну как-то не очень укладываются. То есть элементы автоматизации вам позволяют решать проблемы там, планирования. И аудиторы, если мы там говорим про, соответственно, потом сертификацию, они часто используют эту систему как элемент, что все ваши решения и информация – Документируется, то есть можно в систему зайти и проверить. А если вы решили сертифицироваться, есть второй путь, но не второй, как продолжение первого. Это проведение серии аудитов. Первый аудит, о котором мы в конце поговорим, называется предварительный. То есть вы можете сами, либо с помощью внешней компании прикинуть, вообще говоря, вы готовы к официальной стадии аудита. То есть ответить на ряд вопросов, проверить документы, ну и в конце понять, что вам нужно идти все-таки не на сертификацию, а на внедрение. Далее, со второй фазы, это уже официальная часть, когда вы ищете компанию, которая проводит официальный независимый аудит. Как правило, международные компании, BSI, TUF и прочее. И, соответственно, в течение двух-трех недель также проходит предоставительная фаза аудит готовности и дальше уже серия уже официальных сертификационных аудитов, когда вы демонстрируете аудитору, что ваша система работает, документирована, поддерживается и развивается. опять как все аудиторские проверки, они регулярные. Первый раз, получив сертификат, каждый год вы подтверждаете, что, он, что вы не забыли про свою систему управления, и она там работает, развивается, так называемый обзорный аудитор. То есть, как минимум, три таких вот фазы, которые позволяют вашим, руководителям, акционерам убедиться, что система есть, работает и каждый год, соответственно, подтверждается документом.